друзья всем привет находимся на авторынке зеленый угол продолжение смотрим что с ценами либо они у нас падают либо они наоборот там растут вверх напоминаю занимаясь помощью при покупке автомобиля если вам нужна помощь если вы хотите приобрести японский автомобиль мой телефон указан под каждым видео в описании канала телефон у меня один Вот проверка одного автомобиля напоминаю стоит 2000 рублей одна из стоянок необъятного рынка давайте посмотрим что здесь продается друзья я хочу вам напомнить э, здесь нет такого то что вот на одной стоянке скоперированы какие-то определенные марки автомобиля допустим вид да, вот там стоянка где будет куча вицов. такого нет продавцов на авторынке очень много и каждый продавец ну знаете он не заморачивается он не возит определенную марку автомобилей многое что возит ну, в смысле у, у каждого продавца там э, Скажем так разнообразие, да, идет по автомобилям. Итак, ну сегодня будем смотреть автомобили, где у нас есть цены. Стоит Си, ой, стоит Сиента, стоит Toyota Танк литровый, а не струбовый. Цена, к сожалению, не указана, но ценовой диапазон начинается где-то вот, наверное, 600 тысяч, да, за более-менее нормальный автомобиль 620 и выше. Но опять же, ребят, все зависит от состояния, от комплектации, там, от пробега. Toyota Сиента. Есть гибридная версия, 4WD, передний привод. Данный автомобиль не гибрид. Обычная полторашка. Стоимость автомобиля 880 тысяч рублей. Ну, это нормальная, адекватная цена за Сиэнто. Довольно неплохой, симпатичный внешний вид. Такой полноценный, семейный. Минивенчик. Рядом стоит. Toyota Wiz. Они бывают 1,3, бывают литровые. Если автомобиль идет 4 ВД, то он идет только 1,3. Данные 2017 года. Рестайлинг. Вот цена тоже не указана. Но ценовая политика таких автомобилей в районе 650. Наверное, за нормальный автомобиль от 650 и выше. Рядом у нас стоит Nissan AD, NV150. Мало. Таких автомобилей на авторынке очень мало, но э, постоянно спрашивают. Автомобиль хороший, надежный. 599 тысяч. Чисто, знаете, такой рабочий автомобиль. Вот э, перед многими стоит выбор, что взять. Либо Saksit, либо Probox, либо вот да, либо Wing Но Венгро вот он уже такой более более комфортабельно, да, скажем так, идет. Но опять же, про боксы и соксида они идут подороже. 599 тысяч. Все автомобили приходят на штамповках. По-моему, я даже ни разу не встречал, чтобы такая отдыха была на литье. У него, у нее <coughs> очень большой багажник автомобиля. Вот, сегодня нам опять везет. Автомобиль открытый по салончику. Здесь все просто, стандартно. Никакой там роскоши нету. Один пластик. Сзади вот такая вот лавка. Если честно, она неудобна. Да, где-то на небольшие расстояния без проблем, но на дальние расстояния, на дальняк. Но опять же, видите, я сравниваю только чисто по своему мнению. Для кого-то это будет комфортно. Спинка складывается, получается у нас столик. Кстати, вицы, да, я про вица не сказал, вицы еще бывают гибридные. Последние. Вот еще один вид стоит. Он на ключе. шестнадцатый год. Литровый вариатор. три с половиной балла, пробег 89 тысяч. Резина под замену здесь идет, резина прям лысая. Как лысая, то есть боковинка съедена у нее. Я бы на такой резине, конечно, ездить не стал бы, я поменял бы ее. 590 тысяч. Стоит японский регистратор стоит датчик при столкновении движение по полосе рядом стоит suzuki swift такой ярко ой чуть не споткнулся ярко-синий цвет что-то пришли смотреть 725 тысяч ходовые огни у него ну и обратите внимание на фары довольно неплохо смотрится Смотрите, вот Джасти, uh, toyota танк subaru Джасти. Uh, еще какие-то две модели есть запамятовал я полностью одинаковые автомобили то есть в принципе перед вами стоит танк toyota танк 595 тысяч вот мы разговаривали разговаривали про цену 3 балла ну, я думаю возможно тут есть окрасы по левой стороне давайте даже проверим Пробег 126 тысяч. Да, есть окрас. Но цена менее 600 тысяч рублей. Toyota Aqua, полноценный гибрид, полноценный. То есть автомобиль ездит на гибридной установке. Поршневая группа у вас в это время не работает. 3,5 балла, стоимость автомобиля 710 тысяч рублей. Таш на аукцион, 363 лот, L комплектация. Комплектация L это самая-самая простая комплектация. Светлый салон и сзади будут весла. Я думаю, все знают, что такое весло. Прикольно, да так? Я уже не помню, когда были такие автомобили. Но завесочку надо будет, конечно, добавить. А, <coughs> Минивэн. Не каждый знает о таком минивэне. Друзья, это паса сете. Грубо говоря, паса, но, скажем так, удлиненный Автомобиль 4 ВД. Стоимость автомобиля 660 тысяч рублей. Задняя дверь, на не знаю, в полтора раза больше, чем передняя. Да, по ширине. Второй ряд сидений, естественно, он двигается вперед-назад, спинки здесь. И спинки, и сидения идут отдельно, это тоже идет плюс. Смотрите, багажник открыли, ну и казалось бы, просто багажник. Кто не знает, может не догадаться. Ну, догадаться, наверное, за счет подголовников. Специальные крепления, специальные места. По факту здесь третий ряд сидений когда второй ряд сидений у нас подвинут до конца да места здесь нет но не просто так придумали что второй ряд сидений у нас двигался пробокс рабочий такой автомобиль я уже говорил да то что перед многими стоит выбор либо пробокс либо succeed либо брать отдыха. 18 год 625 тысяч но это это версия 13 да я не сказал то что есть про боксы 1 и 3 есть про боксы полторашечные тоже регистратор датчик они все на ключе про боксы, кстати тоже есть гибридные рабочий автомобиль все по-рабочему ничего лишнего Сзади тоже лавка. Есть пробоксы, где идет сиденье. Ну, такое мягенькое. Опять же, сзади все на веслах. Но такие автомобили, друзья, все-таки берут не для роскоши какой-то, да, а именно, именно рабочие автомобили. Это почему? Есть такие люди, которые под себя и в семью берут. Ну вот нравится кому-то пробокс. Комплектация есть, где один стеклоподъемник, где весло, где два стеклоподъемника электро. Ну и, соответственно, где четыре. Тоже автомобили на лике редко приходят. Дальше, друзья, Сузуки Солео, гибрид. Извиняюсь, не Солео, Делика. Но опять же, Сузуки Солео и делик вот. Полностью одинаковые автомобили. Пол Полностью. Ну, вот эти разные по комплектации. Это вообще для 4 ВД. 735, это, кстати, тоже 735 тысяч. 1.2 <coughs> вариатор, черный салон, две электродвери, мультируль 735 тысяч. Гибрид, ребят. Литье. По бокам обвес. Ну, вот, согласитесь, да, конечно же, с обвесом машинка по шикарнее смотрится как ни крути намного лучше два глаза таких торчат на лобовом стекле камеры ага, закрыт закрыт наш замечательный автомобиль набирает популярность данный автомобиль при с бешеной скоростью набирает популярность О, этот открыт. Не нравится то, что в этом автомобиле высокая посадка. А, Не как, знаете, в седан садишься, там жопой бах и упал, все провалился куда-то. Здесь прям высокая посадочка. Прикольный такой дизайн панели передней. Стекло широкое, высокое. То есть обзор здесь великолепный. Одна электродверь. Напоминаю, если электродверь одна в Японии, она идет с левой стороны. Второй ряд сидений идет раздельный, трансформируется, двигается. Тоже это очень-очень удобно. Можно, допустим, вот это, вот это сиденье поднять, посадить сюда человека, естественно, водитель. Вот эту сидушку, вот эту сидушку сложить и какой-то такой груз перевести, допустим, длинный. Да, раздвижные-сдвижные двери, конечно, это очень удобно, особенно вот. Машин с каждым годом все больше и больше становится. Знаете, приезжаешь куда-нибудь там на супермаркет, ищешь себе место остановиться. Вроде нормально остановился, никому не мешаешь. И какой-нибудь. Не знаю, как его назвать. Приезжает, паркуется там. Что кое-как кое вылазит из своей машины. Ты приходишь потом, блин. Ну понятно то, что сразу не видишь. Потом у тебя коска на двери, там вмятина на двери, еще что-нибудь. Я вот это вот не люблю. А, Honda Fit Shuttle. Кстати, данный автомобиль я, по-моему, проверял. Да, гибрид, пробег в районе 100. Мы сейчас посмотрим. У него аукционик родной. 115 тысяч пробег. По-моему, замена двери идет. По левой стороне, если я не ошибаюсь. И какой-то есть окрас без шпакли. Литье. Летняя резина. Это хорошая комплектация, ребят. Полный мультиру, Ну, это максималка получается. Кожаные вставки, подогрев. Да, даже подогрева есть. Опять же, смотрите, что касается, вот я там хочу эрочку, да, мне там пойдет замена двери. Это хорошо, когда вот ты приходишь в машину смотреть, и за дверью все целое. Сейчас так мельком вспомню. Да, вот эта дверь, <coughs> задняя левая, она менялась. А бывает открываешь, смотришь, а тут шпакля. Или вообще порог Менина идет. Ну да, тут ничего не резалось, не варилось, не пилилась. Как многие любят говорить. Не распил, не конструктор. Тоже одно время как-то не брали их, а сейчас прям бум по ним идет. Именно по фитам шатлам. Так, ну давайте какие-нибудь интересные еще автомобили, наверное, возьмем. свифт у нас был. 730 стоит. Виц был. 685, вот интересный автомобиль Honda Grace Начинка от Fita Но это, ребят, седан 4 воды, 16 год По Японии 17 год Полторашка, гибрид Робот, 865 тысяч Комплектация простенькая Интересный автомобиль Интересный автомобиль, закрыт Мини джип. Все, никак до них добраться не могу. Тереос. 455 тысяч. Мини такой танк. 0,7. Турбо. Литье на 15. 455 тысяч. Тойота Порте. Тойота Спейд. Практически одинаковые автомобили. 710 тысяч. 3,5 балла. Пробег 61 тысяча на автомобиле. Литье, летняя резина, боковая дверь сдвижная. Сколько я сказал, 720, я вообще не говорил цену. Темный салончик, ох ты, открыт. Смотрите, вот переднее сиденье отодвинуто до конца, сколько здесь мест. Автомобиль реально клевый, надежный, удобный и практичный. эту продажу резины открывать да? <смех> багажник такой знаете что мне здесь нравится что он вот такой как бы с угублением идет Дальше, ребят, Toyota Rush Но опять же, это стоит Daihatsu Заметили, да, вот на одну стенку Сколько у нас, ну грубо говоря Три аналога, да, появилось То есть есть Daihatsu Бего, есть Toyota Rush Стоимость данного автомобиля 820 тысяч рублей Аукционе выкладывают 3,5 балла, 94 тысячи пробег 2009 год автомат здесь такой э, компактный кроссовер назову его так городской 4 воды но есть автомобили задний привод визель передний привод гибрид 4 воды если автомобиль не гибрид стоит вариатор если гибрид робот тоже есть разнообразная комплектация 1 миллион четыреста сорок тысяч семнадцатый год Друзья, ну собственно, как я и говорил Я не планирую, да, целенаправленно там Делать обзоры. Вот сейчас заходил смотреть именно на эту стоянку Смотреть автомобиль Решил для вас снять видео Небольшой такой обзор цен вот. Всем спасибо, кто досмотрел до конца не забывайте подписаться на канал, нужна помощь в приобретении автомобиля, звоните, пишите, обращайтесь.